Народ, привет! Я и так, зовут Иван, и в этом видео я покажу вам, как добыть папку GameData для игры Stalker, будь то Тень Чернобыля, Чистое Небо и Безов Припяти, без разницы. После того, как мы установили игру, Stalker Тень Чернобыля, на моем примере, конечно же, в папке у нас уже была папка GameData, но она э, пустая, и тут ничего полезного для игрока не будет, чтобы изменить какие-либо параметры в игре. Так что уже нам требуется для того, чтобы изменить эту ситуацию. Для этого в первую очередь мы скачиваем архив, который внизу есть по ссылке в описании. Такая папочка, разархивируем ее. Открываем распаковщик, и вот нам нужна папка прога распаковщика. Открываем ее, кликаем по значку stalker UE, Открылось вот такое окошко. В первую очередь надо выбрать, какую именно игру мы будем открывать. Тень Чернобыля, Тень Неба или Зов припитки". У нас это Тень Чернобыля. Нажимаем кнопочку «Обзор» и выбираем папку, где находится у нас игра. В моем случае это на диске F, Сталкер, Тень Чернобыля. Выбираем, вернее, эту папку, нажимаем «Ок». И у нас сразу же в статусе появляется проверка файлов. Автоматически началась распаковка архивов. Распаковка завершена. Это заняло у меня 6 минут. На других компьютерах может быть и дольше, может быть быстрее. Так, закрываем эту. Программка нам больше и не нужна. Как мы видим, у нас появилась папочка UE Game Data. И наша старая папочка Game Data просто вот она, пустая. А вот эта папочка у нас уже полностью добавлены сюда все файлы, которые можно менять. Нам осталось только изменить название, убрать UE с этой папочки. И подтвердить слияние, папочка Gmdata у нас готова, вот конфиги, вот, где можно поменять актера, э, персонажа главного, вернее, также можно поменять оружие, изменить параметры оружия. Так что, ребят, спасибо за просмотр, кто смотрел, подписывайтесь на канал, также на, на канале вы найдете видео, как изменить параметры оружия, как изменить цены, как изменить параметры артефактов. Всем ребят, пока, всем удачи увидимся или услышимся в следующих видео